Всем привет! На официальном сайте Вилкам опубликована ссылка на скачивание нового конвертера. Установка подробно описана на нашем YouTube-канале, ссылочка в комментарии к ролику, поэтому повторяться я не буду. Единственная корректировка – это обращайте внимание на версию конвертера. Вам теперь необходимо выбрать новую для скачивания. Если у вас ранее была установлена предыдущая версия, то четверка прекрасно ставится параллельно и не мешает работе. Посему, если вам для каких-то целей нужна предыдущая версия, в процессе установки просто укажите, что новую инсталировать параллельно. После установки при первом запуске откроется регистрационное окно, в котором необходимо заполнить данные, имя, фамилия, адрес и почтовый код, а затем нажать «Ок». Подтвердите регистрацию и программа откроется. Интерфейс программы мало чем отличается от предыдущей. Основное важное отличие – это процесс сохранения. Если в предыдущей версии все выполнялось через меню «Сохранить как», то в новой версии «Сохранение в другие форматы» выполняется через меню «Экспортировать в машинный формат». Кстати, если вы открыли программу, пытаетесь загрузить в нее дизайн, а в окне ничего не отображается, просто укажите программе «Отображать все форматы».